Хочу показать вам небольшой электролизный водородный газогенератор, который путем воздействия электрическим током на воду разбивает молекулы воды на составляющие, на водород и кислород. Обратите внимание, в пластиковую емкость сейчас выделяется чистый кислород, а вот в этот стакан выделяется чистый водород. Стакан наполнен мыльной водой для получения возможности образования мыльных пузырей, которые наполняются чистым водородом. Друзья, если вас интересует оборудование, где используется технология разделения водорода и кислорода, пожалуйста, обращайтесь. Мы производим водородные газогенераторы на основе технологии сепарации.